Привет, ребята! С вами labsdefisorg.ru. Решаем сегодня, сегодня задание 9 из демо-версии 2023 года. Итак, откройте файл электронной таблицы, содержащий в каждой строке 6 натуральных чисел. Вот мы открыли файлик, и вот смотрите, здесь у нас... Числа, 6 чисел в каждой строке. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия. То есть у нас есть какие-то условия, и нам нужно считать строки, количество таких строк, в которых выполнены эти условия. Первое условие. В строке только одно число повторяется дважды. Вот давайте посмотрим, для первой строки, например, вот это число, оно повторяется. То есть это первое число, которое повторяется. Вот это не повторяется, не повторяется, не повторяется, не повторяется. То есть первое условие здесь соблюдено, потому что только одно число повторилось дважды. И второе условие, среднеарифметическое, не повторяющихся чисел строки, не больше суммы повторяющихся чисел. То есть нам нужно будет посчитать арифметическое чисел, которые не повторяется. то есть 83, 24, 19, 41 и посмотреть, не больше ли оно суммы повторяющихся, то есть 37 плюс 37. Вот оно повторяется. Да? Мы с вами будем делать это задание в электронной таблице Excel, то есть здесь продолжаем. И для начала давайте добавим первую строчку, чтобы мы как-то ввели какие-то обозначения, которые нам будут понятны. То есть вот здесь, здесь мы будем считать, повторя... повторяется ли это число, сколько это число повторяется. То есть смотрите, если вот это число у нас будет повторяться в этом диапазоне, мы будем считать, сколько раз оно повторяется. Если больше одного раза, то есть если больше одного, то есть если вот это число больше одного представлено, то есть оно повторяется, тогда мы будем сюда выносить само это число. А иначе ставить нолик. То есть для начала мы будем э, выносить числа, которые повторяются. То есть так и напишем, вот тут как заголовочек, напишем «повторяющиеся». повторяющиеся. То есть мы будем сюда писать формулы для тех чисел, которые повторяются, вернее, выносить сюда те числа, которые повторяются. То есть должно быть 37 и 37, все остальные не повторяются. На месте не повторяющихся будем ставить нули. И давайте сделаем такой разграничитель визуальный. То есть вот так отделим немножко. Видите, у нас отделение. Да? То есть вот тут у нас будет повторяющийся. То есть добавим формулу какую? Мы эту ячейку будем искать в диапазоне вот этих ячеек. И будем считать ее. То есть если она встретилась у нас больше одного раза, то есть если она повторилась, то мы будем выносить сюда само значение, это ячеечки, а иначе выносить 0. То есть будем использовать формулу счет если равно. Пишем счет если. И в качестве аргумента мы пишем у нас диапазончик. То есть вот этот диапазон мы проверяем в нем. Мы ищем в нем, в этом диапазоне. Мы ищем ячеечку А2. И если она у нас нашлась больше одного раза, да? То есть мы э, должны поставить теперь «если». То есть перед вот этим. Ну, давайте посмотрим, что она у нас посчиталась. Да? Она у нас два раза. Да? Все правильно. Добавляем опять возвращаемся. Добавляем «если», «если». То есть если больше одного получилось у нас. То есть если она у нас встретилась больше одного. Тогда значение, если истина, мы пишем, выводим само это значение. Оно нам пригодится при подсчете вот этого второго условия. и Иначе нолик поставим, иначе поставим нолик. Точка запятой. Ноль. То есть вот наша формула. Но обратим внимание, что если мы начнем сейчас копировать, то есть мы сейчас находили ячейку а, а А2. Потом нам нужно будет B2, C2, да, мы скопируем, но при копировании диапазон наш будет двигаться, поэтому нам нужно его зафиксировать. Давайте зафиксируем знаком доллара, а, именно буквы, да, то есть при движении вправо у нас будут меняться сами буквы, а нам не нужно, чтобы они менялись, диапазон остается там же. Так, хорошо, а вот ячейку мы не фиксируем, потому что она должна сдвинуться, дальше мы ищем B2. Дальше Си 2 и так у нас будет 6. То есть на 6 нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот смотрите, проверяем, правда, у нас только 37 встретилось, и мы его вынесли. Зачем мы это делаем? Потому что нам нужно будет, это у нас повторяющаяся, сумму повторяющихся чисел. То есть мы будем искать вот в этом диапазоне, да, остальные нули у нас, мы будем потом искать сумму. Дальше, следующее делаем отделение, вот это визуальное, да, границы. То есть поставили такое отделение. А, ну, конечно же, нам эти э, все формулы нужно скопировать ниже. Да? То есть мы дважды щелкаем, чтобы скопировать все это на целиком. Так, так, так, так, так, и так. Хорошо, теперь мы запишем, что у нас... Без повторов. То есть теперь мы будем, наоборот, делать то же самое, только э, те значения, которые будут повторяться. Да? То есть если у нас А2, например, встретилось… Э, наоборот, не повторяться. Если у нас А2 встретилось только один раз в этом диапазоне, только один раз, то значит мы будем э, выводить э, э, э, саму А2… А… Да, если только один раз, то мы выводим это число, да. А иначе будем... Вот сейчас мы посмотрим, что мы будем делать иначе. Нолик нам не подойдет, сразу скажу. То есть иначе мы обычно опишем 0, но здесь не подойдет. Вот смотрите, давайте запишем, а потом я поясню, почему не пойдет. То есть считаем счет если. Опять, да, счет если. То есть мы ищем... Вот эту ячейку. А, вот в этом диапазоне. Диапазон сначала у нас идет. Точка запятой. Вот эту ячейку. И вот количество раз смотрим. Ну, два раза мы уже проверяли, все здесь правильно работает. Теперь добавляем если. То есть, если один раз, да, если, если... Вот это у нас встретилось один раз, то есть если она не повторяется, тогда мы выводим теперь неповторяющийся, то есть саму эту ячеечку, а иначе мы должны вывести, лучше сделать пустое, пустое значение. Так, ну вот здесь у нас получилось пустое. Мы продлим на 6. Да? То есть нам... а, прежде чем копировать, конечно, нужно зафиксировать наш диапазон. Давайте вернемся, зафиксируем его точно так же. Так. И копируем. 6 у нас должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6 есть. Так, ну вот проверяем, действительно у нас не повторились 83, 24, 19, смотрим, да, дальше 37 повторялось и 41 не повторилось. Все правильно у нас получилось. Давайте запишем, что это не повторяющийся, не повторяющийся, не повторяющийся, так, есть... Почему мы вынесли пустое? Вот смотрите, нам нужно будет считать среднее арифметическое неповторяющихся чисел. Среднее арифметическое. Если мы напишем нули, то когда мы будем суммировать сначала все эти числа, потом делить на их количество, то 0 это будет входить в количество. То есть мы будем всегда делить на 6, поскольку их 6 а нам нужно среднее арифметическое посчитать без нулей. То есть в данном случае это будет делить на 4, потому что тут 4 числа. То есть нам нельзя, чтобы здесь появился 0. Нам нужно пустое. То есть обращаем внимание вот при поиске среднего арифметического на вот эти нюансы. И копируем. Давайте вниз скопируем. Тут скопировали. Тут скопировали. Здесь. Здесь. Здесь и здесь. Отделяем визуальную границу. Что здесь мы будем искать? Вот смотрите, первое у нас условие. Мы будем искать такие строки, в строке только одно число повторяется дважды. Только одно число повторяется дважды. То есть у нас уникальная строка, вернее, хорошая, подходящая под это условие. Вот первая строка. Одно число тут повторяется дважды. То, то есть в этом диапазоне у нас должно быть четыре нуля, да? То есть четыре нуля, ни больше, ни меньше. Если их 4, тогда нам этот диапазон, эта строка подходит. То есть тут мы повторяемся, тут, тут, тут мы будем делать формулу только одно повторение. Да? Давайте напишем одно повторение. Так, то есть вот эту формулу. Ну, что здесь можно сделать? Нам нужно проверять в диапазоне, то есть считаем вот в этом Диапазончики, что если считаем нули, да, и если их 4, тогда будем заносить сюда единичку, иначе 0. Давайте считаем. Равно счет если. Счет если. Так, диапазон у нас получается вот этот. А... Критерий какой? Нули мы считаем, да, нули. Если их 4, то есть если равно 4, нам нужно поставить если, если, если. вот это значение равно 4, тогда мы пишем единичку, иначе 0. То есть нам подходит, когда 4 нуля. Вот у нас единичка для первой строки, правильно, да? Для второй, смотрите, тоже правильно, тут только, ну, тут 4 нуля, соответственно, только число 43 повторяется, да? Давайте проверим там, где нолик, вот ноль, ложь как бы, да? То есть строка, которая не подходит. Смотрим, она у нас вообще вся из повторений получается, Да? Вернее, без повторений. То есть ни одного повторения. Она нам тоже не подходит, если ни одного повторения. Да, нету. Еще давайте посмотрим. Вот нолик, да? Так, сейчас чуть-чуть опустимся. Нолик. А здесь у нас два повторения. Видите, 89 и 95. Не подошло. То есть, в принципе, работает формула правильно, мы должны по ней ориентироваться. То есть, это у нас первое условие, мы его проверили, да, то есть, мы сейчас можем посмотреть, сколько таких строк, но нам не нужно, да, нам нужна оба, чтобы работало вот этих условий. Поэтому, следующая формула, которая нам пригодится, опять визуально отделяем. Здесь у нас будет само вычисление, то есть, нам вот это нужно выполнить выражение, да, то есть, Проверить среднее арифметическое повторяющихся чисел не больше суммы повторяющихся. Что значит не больше? Это значит меньше либо равно. Да, то есть нужно не забыть, что может быть равно. Меньше либо равно. А, то есть нам нужно посчитать среднее арифметическое повторяющихся чисел и сумму. Мы это все сделаем в одной формуле проверку эту, но сначала нам вот эту проверку нужно делать только тогда, когда здесь стоит единичка, да? то есть нам нужно уже, чтобы первое условие работало, и потом проверять вот это второе большое условие. То есть мы тут поставим сначала первое условие. Давайте, то есть у нас будет э, сначала просто идти, э, просто идти, если, да? то есть это первое условие равно если если Дальше, вот это просто должно равняться единице. Да? То есть тут у нас, если S2 равно единице. И все. да, То есть тут как бы у нас условие заканчивается, точку запятой ставим. Значение, если истина, а вместо значения, если истина, у нас будет вот это большое условие с просчетом среднего арифметического, с просчета суммы и сравнением среднего арифметической суммы. Итак, то есть тут у нас большое условие, мы просто пишем опять если, если, если. Теперь нам нужно посчитать среднее арифметическое не повторяющихся чисел строки. То есть среднее арифметическое не повторяющаяся, У нас вот надпись не на всякий случай, да? То есть мы пишем здесь у нас получается вот в этом диапазончике. Да, вот он, диапазон у нас. Если этот диапазон арифметическая, нам нужно просчитать значит, да, у нас есть такое так, среднее значение вот этого диапазона меньше либо равно меньше либо равно меньше либо равно суммы повторяющихся то есть сумм повторяющихся диапазон. Выбираем повторяющихся. Так. Теперь пишем точку запятой и смотрим. Значение, если истинно выводим единички, если ложь, нулю. То есть так делаем всегда, когда нам нужно посчитать количество. То есть мы сумму этих единичек будем смотреть и все. Нулю. Так, и тут вот для вот этого «если» тоже остается условие, да, значение «если ложь». То есть, если у нас вот это главное первое условие не сработало, нам тоже нужно выводить 0. Поэтому мы ставим тут точку запятой запятую и продолжаем 0. То есть, это для внешнего «если», для вот этого «если». Да? То есть, внутри для второго условия у нас вот он нолик, а для внешнего вот здесь нолик. Щелкаем Enter. У нас для первого единичка, то есть все у нас получилось здесь, первое и второе условие сработало. На всякий случай можно просмотреть, конечно, отдельно выписывать вот эти среднеарифметическое повторяющихся, средняя среднеарифмет... сумма не повтор... наоборот повторяющихся, но мы сделали все в одном и давайте не копирует, значит продвигаем вот таким образом. скопировали и смотрим смотрите, вот здесь у нас да, пишется можно, конечно, использовать сумму а можно посмотреть количество их 6400 но это всего с нулями да? а сумма 2241 ровно такая, как и в ответе 2241 то есть вот так мы решили с вами задачу, ее можно решать программированием, но в принципе в Excel здесь доступны Достаточно простые формулы, поэтому можно это сделать в Excel. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и всего доброго!